Ну <chat> <...96 Da -one> я крепко раз этот раз Да вот. Эх, хорошо. А я закручиваю.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 я тогда печатала. Oh my god, you're Продолжение следует... Продолжение We both. Yeah. Yeah. Я пол, не опал, не опал, не опал, не жарко. Надо, мы сладкий <сос> да. наш Давайте, Наня, попаром, лицо сюда, остановитесь. Дай, Вот Верси а, а, так, я это взял. А это все с этого Нет, чеки это есть чистые. Чеки уже а, вот раз, два. Ну,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 Пауза на сайте А машине с зеленой ручкой, идем апреляйте! Я, я, я А? Что? А? А?